Проснись уже, блядь, самурай. Время сжечь этот город. Всем киберпривет! Решил сделать короткий обзор на карточке Киберпанк 2077. Короче, конверт, макулатура, конвертик с карточкой и наклейками. Найт-сити. Потом приклею куда-нибудь. Нам обещали, что карточка слетится под ультрафиолетом. И это действительно так. Правда сейчас у меня нет ни одной ультрафиолетовой лампы и показать я это никак не могу, но расскажу как она светится. Но к сожалению светится не вся карточка, а только вот эта желтая полоска, таким ярко-светло-зеленым цветом. На мой взгляд карточка Ведьмак лучше. Конвертик, так же как и карточка, более строгих цветов. Наклеек хотя меньше, зато они выглядят покруче. Плюс от Ведьмака были бонусы для Гвинта, а от Киберпанка для игрухи ничего хотя какие-то бонусы там все-таки были, но они были связаны с покупками и баллами. Если я не ошибаюсь, то сейчас, по-моему, можно еще приобрести карточку Киберпанк 2077. Идут две версии сви Есть где ли парень, а есть, где девушка. Также можно взять бесплатную виртуальную карточку, и там уже больше вариантов для выбора. Но, а на этом все. Какая карточка, на ваш взгляд, круче? Взяли бы вы себе карточку Киберпанка или же нет? Напишите в комментах. Всем пока и игре без багов.